Добрый день, Герман. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы из защитников людей нетрадиционной ориентации вдруг пришли к их противникам? Здравствуйте. Собственно говоря, я никогда не был защитником людей нетрадиционной ориентации. Я относился к таковым нейтрально. Мои изменения последние в отношении к представителям нетрадиционных ориентаций связаны с причинами эстетического и психологического характера, а также с тем, что я поближе узнал сущность многих гомосексуалистов. Ну и также, что из, они, их зачастую используют для дискредитации левого движения. А, объясните, пожалуйста, конкретно, что эти гомосексуалисты делают такого нехорошего? Чем они левых дискредитируют, и чем их там моральная плохая сущность? Я состою в одной из левых организаций, Союз Трудовой Бедноты Московского региона. В этой организации не существует официального однозначного отношения к представителям нетрадиционных ориентаций. Каждому позволяется иметь свое персональное отношение к этому вопросу. В организации есть люди, которые толерантно относятся к гомосексуалистам, есть резкие противники гомосексуалистов. Ну, до недавнего времени состояли и активные защитники ЛГБТ, правда, потом таковой вышел из организации. Но дело в том, что один из активистов бывших организации «Союз трудовой беднаты» Московского регионы, именно Анатолий Игнатьев, решил, что вопрос об ЛГБТ является таким вопросом, из-за разногласий по которому можно выйти из организации, что он и сделал. Но этого мало ему оказалось. И вот э, этот Анатолий Игнатьев э, в итоге повел яростную информационную э, кампанию против Союза трудовой бедноты Московского региона, э, параллельно угрожая а другому активисту этой организации, СССР, который состоит в ней и поныне, именно Станиславу Ашиховну, уголовным преследованием. Таким образом, видно, как многие представители нетрадиционных ориентаций, пробравшиеся в левые движения, легко превращаются в прямых агентов режима. А по какой причине этот конфликт произошел? Произошел этот конфликт по следующей причине. На одном из э, заседаний Союза трудовой бедноты московского региона, э, я там не присутствовал на этом заседании, к сожалению, э, э, Станислав Ашихмин позволил себе неосторожную шутку, что э, геев надо сажать на кол, э, Когда Анатолий Игнатьев сказал, что э, среди геев есть и э, одноверец, Ашихмина, а, именно либерал а, по фамилии Самбуров, а, Станислав Ашихмин сказал на это, Самбурова на пол!». А, дело в том, что и Ашихмин, и Самбуров являются православными. А, и а, Анатолий Игнатьев воспринял эти все шутки, злые шутки, всерьез. А, Сделал на этом основании вывод, что Ашихмин является ненавистником, Хотя, казалось бы, причем тут ненависть к человеку вообще и неприятие гомосексуализма, пусть и выражающийся в таких несерьезных шутках. И ни много ни мало Анатолий Игнатьев стал называть этого Станислава Ашихмина фашистом. И после этого в скорости вышел из организации. А сколько сторонников у этого Игнатьева? В Союзе трудоубедноты, бедноты, которые, надо признать, сам по себе немногочисленные. У Игнатьева нет ни одного сторонника. Организация насчитывала вот к тому времени не более 10 человек. Где-то примерно то ли 6, то ли 7, то ли 8. Я сейчас не беру с точностью. Но все остальные, кроме Игнатьева, Никогда не были поборниками прав ЛГБТ, и поэтому в СТП сторонников не было. Что касается сторонников Анатолия Игнатьева вне организации СССР, то, как правило, это представители иных направлений политической мысли, но никак не левого. Например, это Радужная ассоциация, в которую, кстати, Игнатьев вступил в скорость после выхода из труда из трудовой бедноты. В Радужной ассоциации, как правило, деятели либеральных убеждений. Есть, конечно, и те, которые считают себя левыми, но только мне непонятно, что они забыли или в левом движении, или в движении нетрадиционалов. слова о том, что Игнатьев не имеет сторонников практически среди левых, подтверждаются хотя бы тем, что Игнатьев откровенно надоел уже даже представителям другой левой организации левое социалистическое действие. Там неоднократно в рассылке, как я читал, обсуждался вопрос уже о том, чтобы его отписать от этой рассылки, насколько он всем там осочертел. Вопрос состоял э, в том, э, э, что э, насколько это этот человек имеет многочисленное число сторонников. Ведь если он имеет малое число сторонников среди ЛГБТ, среди, сторон, среди, среди ЛГБТ, то соответственно с ним нельзя ассоциировать все ЛГБТ-движение. <соединяющие> Я не совсем понял вас. Если говорить о его защите ЛГБТ, то, конечно же, он будет иметь старунков среди всего движения ЛГБТ. Ну, насколько, насколько многочисленны будут эти знающие его представители движения ЛГБТ. Если вы имеете в виду некоторые иные аспекты, то затрудните. Например, вы, вы, может быть, имели в виду, что будет ли Игнатьев иметь э, с, влияние в ЛГБТ в плане левых идей, которые, правда, хотите именно, именно в этом э, плане, что стоит ли из-за этого Игнатьева э, ненавидеть ЛГБТ, если он в, этой, в этом ЛГБТ-средине не имеет никакого влияния, и все как бы его не очень-то и уважают. В ЛГБТ, возможно, он влияние и имеет. Но поскольку ЛГБТ, э, как правило, это течение либеральное, хотя, конечно, есть и те, которые считают себя левыми, но, как правило, это социал-либералы, то это влияние, например, для меня, да и для многих других левых особого значения не имеет. К тому же, я говорю, поскольку для меня ЛГБТ как явление не является... Мягко говоря, чем-то не является чем-то самоценным, э, вопрос о влиянии ЛГБТ и об опасности разрыва с ним имел бы значение только тогда, когда ЛГБТ само имело бы сколько-нибудь существенное влияние в обществе. Но поскольку представители ЛГБТ в российском обществе, как и в любом другом, в явном меньшинстве то нет никакой опасности ни для левого движения, ни для э, политических э, движений в, в целом в разрыве с ЛГБТ. Э, понимаете, э, представители ЛГБТ должны научиться держать свои предпочтения при себе и не навязывать их другим. И уж, конечно, не требовать себе каких-то особых прав за счет других. Ну все, спасибо за интервью.